Привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Марина, я занимаюсь тем, что пишу книги и спасаю котиков. Сегодня мое первое видео, записанное именно для этого канала, и оно не в условиях дачи и без дачных котиков, которых я спасаю. Сегодня я хотела бы рассказать историю о первом котике, которого мне удалось спасти. Это было в прошлом году, в конце лета. Ну, в конце лета мне очень хотелось сходить на пляж, я тогда была на даче, ну, думаю, что тут до пляжа идти, по сути, несколько шагов. Эх, я же такая с твердой уверенностью, что сегодня я пойду на пляж, я надела купальник, пошла туда, а там нужно было просто перейти мост. И вот уже на мосту я вижу, что ну, что-то маленькое черное движется в мою сторону. А так как у меня зрение сильно минус, и я еще к тому же не, не ношу очки, я еще не поняла, что это такое. А, то ли животное какое-то, то ли крыса, то ли просто ну, ветер несет мусор. Я не поняла, что это. Ну, чем ближе просто это приближалась маленькая черная облачко, тем мне снылось понятнее, что это маленький черный котенок. А, Причем он шел со стороны моста. Где сидели рыбаки? Мол, достаточно высокий, с него ну, легко сорваться и полететь в реку. А в реке сильное течение. И я так думаю: стоп, котенок, как он здесь оказался, что за ерунда вообще? Кто его сюда притащил? Как, мне казалось, как он маленький, такой мог сам сюда прийти. А котенок, он когда оказался буквально в шаге от меня, он увидел, у него такое, как бы, было ну, эмоция, что вот тебя-то я и ждал. Он сразу же полез ко мне на руки, как-то в мгновение ока просто оказался у меня на руках. Я пошла к рыбакам спрашивать, ну, может быть, вы просто привезли сюда котенка, вы с ним вот вместе сидите, может, вы его потеряли? У меня просто, ну, первая, как бы, эмоция была, что я думала, его потерял кто-то. А потом, через мгновение, у меня доходит, что его просто здесь выбросили, скорее всего. Ну, я понимаю, что ну явно он тут никому не нужен и вряд ли он тут выживет и я принимаю решение забрать его на дачу ну а, понятное дело что домой я его взять не могу а, у меня живут две кошки кстати говоря они во время видео будут скакать на фоне ну я абсолютно привыкла к этому уже не обращаю внимание а, и а, просто еще одного котенка довольно трудно будет ну, взять домой а на хороший домик там, ну как стены нормально все сделано. Единственное, конечно, ремонт нужно. Ну котенку без разницы этот ремонт. Тем более, ну конец лета уже дождик намечался. Ну ладно, посидит немножко у нас, мы откормим мы его, вылечим, все будет прекрасно. И вот я помню, как я шла с тем котенком в рюкзаке, естественно, на пляше уже не пошла. И на остановке меня встречают собаки. Я думаю, блин, а как там этот котенок, что как? Ну, собакам он, не важен был этот котенок, все нормально было. Я его приношу уже в сумерках, потом я еще уперлась в магазин, купила его молока. Вот такое было приключение. Потом приезжаю домой, я понимаю, что надо искать же ему хозяев, надо что-то думать. Потом у него был осмотр у ветеринара. А ему вообще чем-то не понравилось, Его притащили в какой-то город шумный, где всякая ерунда, где куча людей, там машин. А ему было на даче, ему было хорошо, там было тихо, там можно было играть. А тут его тесут на руках какое-то совершенно ужасное место. Ему не понравилось. Хорошенький черненький котенок, единственное у него была шерстка испачкана в чем-то, скорее всего это был клей. И также еще живот большой. Ну, скорее всего, паразиты. И еще глазик один плохо открывался. Вот такой был котенок. Ну, его лечили от паразитов, его кормили специальным кормом для котят. И он становился все красивее и красивее. Хорошенький такой становился. Потом, когда его отмыли, у него шерстка стала мягенькая, вообще стала прелесть. Котенка назвали Кузя, ну, потому что он был похож на домовенка. И вот так вот он, собственно, у нас прожил около месяца, не полтора месяца, скорее всего, потому что пристроили мы его в октябре только. Сентябрь-октябрь, получается, он жил у нас. А, ну, в нашей местности, в принципе, сентябрь-октябрь это довольно-таки теплое время. А, ну, нормально можно жить в дачном домике. А, ну, печку топить, в принципе, не требовалось. А, и Но нужно было ходить его кормить каждый день. А у меня тогда была удаленная работа, получается, два через два, и примерно по 12 часов так и выходила. И я каждый день утром к нему ездила. Ну, классно было по-своему перед работой съездить на дачу. Здорово по-своему. И ну, как-то энергии, что ли, было больше. Но как... Я не знаю, по какой причине, но у меня очень сильно заболела нога. А, вот просто был какой-то фильм ужасов. Я ходила туда с больной ногой на дачу, и вообще ни кроссовки никакие не могла надеть, ничего. А реально только резиновые тапочки. И вот я шла в этих резиновых тапочках носками кормить кота на дачу утром. Ну, мне было не важно, что думают люди в автобусе, общественном транспорте. Я надеюсь, что они просто не смотрели. Вот такой тоже был эпизод. Ему очень не нравилось делать фотографии, кстати говоря, этому коту. Он соглашался ну, на фотографии, только если я его держала на руках, вот так. И он тогда смотрел в камеру, тогда как-то это, более-менее лежал спокойно. Он вертился, как я не знаю кто, с ним получались только видео нормальные, более-менее. А фото вот так. Но тем не менее я его нафотографировала. Специально для него купила ну, лежанку для котов, вот эту вот в форме круга. Положила его туда, сфотографировала, то причем фотографии еще и были с моей рукой. Я ему говорила так, лежи. <laughs> вот так его рукой удерживала, подглаживала и как-то с телефоном фотографировала. Потом еще кадрировала эти фотографии, ну, автоконтраст сделала. И в целом, ну, получалось неплохо. Ой, вот. Потом, после того, как я, ну, поняла, что он нормальный, уже здоровенький, его нужно пристраивать. И разместили его фотографии в социальные сети, э, в этот, э, ну, на Авито, на Юлу разместили, и постепенно начали отвлекаться люди. А, ну, сначала откликнулась девушка, совсем юная, наверное, даже 18 я не было, ну, поэтому кота, конечно, не стали отдавать. Потом э, написала взрослая женщина, и... Сказала, что они хотели бы взять кота. Я с ней говорила по телефону, потому что мне было важно убедиться, что человек нормальный, ну, по крайней мере, ну адекватный. Что, а, ну я с ней поговорила. Оказалось, что у них живет котик один. Им хотелось бы еще одного кота, потому что дочка хочет именно черного. Я думаю, так. Дочка, сколько дочки лет? Дочка школьница. Оказалось, что он очень любит кошек котов, и ей вот она увидела фотографии, ей очень захотелось именно этого кота, и вот котенка. И вот мама ей не смогла отказать. но мы так подумали, надо будет еще посмотреть вообще, что во семье. И в итоге, вот назначенный день, вот тоже осенью мы приехали а, к ним с этим, с этим котом. А, и получается так, что мы поговорили и с бабушкой и с детьми. Там вполне адекватная хорошая бабушка, дети как бы. У них такое хорошее отношение было к коту. И даже такой был эпизод, бабушка говорит, ну вот, забудут про интернет, слава богу, вот он лучшая игрушка. Я говорю, ну как же игрушка, это же друг. И девочка такая, да, да, друг, все правильно. Я вот вижу на это отношение, вот вижу, какие они хорошие. В принципе, мы общались некоторое время, мы им оставляем кота, ну и уезжаем. И так... Я была вот мент очень рада, что мне удалось... Найти для котенка дом, что он там не остался на мосту, вот в этом опасном месте, в опасной ситуации, потому что там множество собак, множество людей, которые, может быть, не совсем адекватны, что у него, ну, будет семья, которую вы будете любить, и все хорошо. Я была очень рада, и в какой-то момент я подумала и приняла решение, что почему бы и нет. Почему бы и не попробовать? Просто как... Я люблю животных, мне нравится с ними возиться, мне как бы больше энергии, когда я их спасаю, когда им помогаю, мне вот ну, этого легче. А вот именно в тот год у меня само состояние, да и настроение было стабильно просто ужасно. Вот просто вообще, мне хотелось только спать и ничего больше. Ну, только котики как-то... Как-то меня реанимировали, ну не знаю, заставляли действовать как-то, давали живые эмоции, ну кроме моих вот этих вот кошек двух, которые постоянно веселятся на видео. И просто когда я включаю камеру, они чувствуют, что надо как-то тоже принять в этом всем участие. Вот именно кроме них, когда еще какой-то Котик, котенок, который во мне нуждается в моей помощи и все, я счастлива. Как это работает, не знаю. Но, ну, возможно, это просто как бы свою какую-то детскую мечту я реализую через это и вот таким образом мне легче. Ну, после этого котика я уже взяла потом еще одну кошку, еще, еще и так дальше пошло, поехало. А, ну, мы не берем именно много животных мне помогают еще также мои близкие много животных мы решили не брать пусть лучше будет мало но они будут хорошо откормлены ну потому что часто они попадают тощими к нам ну, чтобы у них все было необходимое, там игрушки лоток что там еще еда само собой разумеется поилки чтобы всего на всех хватало чтобы у них было нормальное обслуживание ветеринарки, а, Вот пусть лучше будет так, пусть лучше меньше, да лучше. Ну и к тому же у нас такой момент, что на дачном участке забор, он не сплошной, он трубы вот такие металлические штыри торчат, и вот это у нас забор. И между них, конечно, кошечка легко может пройти и походить по дачному проволоку, сходить к соседям там в гости, посмотреть, что там. А, и когда животных много, очень трудно их удержать. Да, ну и к тому же много животных это такие сложности, как нужно так, карантинную зону, нужны вольеры. А там у нас так получается, что они просто каждый сидит в своей комнате. И все. Комнат на даче несколько. Ну вот, собственно, про котика я все рассказала. Дальше я вам покажу видео с котиком. Ну-ка, да. Ну-ка, это он не хочет смотреть. Камеру, а мы вот так... Кучка, кучка, кучка, кучка, посмотри на меня. Вот такой был котенок. Сейчас он, конечно, уже урос большого взрослого кота. Ну, такой вот у него был этап. В конце своего видео я хотела бы поделиться новостью от моих коллег из Москвы, также зоозащитников. У них, ну, получилась непростая ситуация. Ну, дело в том, что они ну, знают, наверное, все, что такое многокошковые дома. И вот они на такой многокошковый дом нарвались. Женщину, которая содержала в маленькой квартире 20 кошек, госпитализировали в психиатрическую больницу, квартира муниципальная. Кошки на данный момент частично их забрали, и осталось, ну, по последним данным, всего 14 там. И вот сейчас нужно будет забирать куда-то остальных. Сама я в этом не могу принять счастье, потому что ну, я живу на другом конце страны, и также у нас нет места совершенно. Но я могу просто распространить информацию. Возможно, кто-то хочет им помочь, возможно, кто-то хочет забрать себе кошку, возможно, кто-то хочет помочь им, захочет помочь им финансово. Фотографии этой квартиры я вам не буду показывать, потому что это не для слабонервных. Там настолько все грязно, настолько все печально, что... Но, честно, я закрываю глаза, и она у меня до сих пор стоит перед глазами. Ну, э, так, смотрите, все подробности будут также в описании к видео. Э, вы, вы можете пройти по ссылкам, посмотреть, почитать, спросить, какая конкретно требуется помощь, э, и выяснить подробности. Если у вас есть возможности и желания, то вы можете помочь им. Если вам понравилось видео, вы можете подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий. Также, если вы, может быть, хотите больше новостей, а именно о моих котиках, то можете подписаться на группу ВКонтакте, она также будет в описании. Там обычно фотографии новенькие, я выкладываю тексты, рассказываю, что происходит с нашими котиками, ну и делюсь новой информацией.